Всем привет дорогие друзья, с вами я Эрмит. в этом видеоролике я вам расскажу как же установить мод на BMG Drive Вот, для начала мы переходим ну, на сайт с модами, я оставлю ссылочку на сайт, на котором я качаю моды, потому что, ну, как-то вроде я не встречал всяких больно более-менее адекватные моды Вот, я оставлю ссылочку, вот смотрите мы допустим, я не знаю, какой скачать мод, но, допустим, ну вот это, этот же самый гелик, вы берете, нажимаете скачать, скачаете его. У вас скачается как бы архивчик. Вот. Ну давайте, я, у меня он скачанный, вот класс, Я на примере его покажу. Это тот же самый мод, так что не переживайте. Вот тут получается такая папочка Хайклаз. Вот. Я так открываем, ну это допустим файл G900, ну и как я делаю, перекидываем на рабочий стол, вот, потом переходим а, в расположение нашего файла, нашей игры, вот, ну вот BNG Drive, именно чтобы было а, BNG Drive Excel вот здесь вот, и если у вас нету папки Vehicles, то как бы не переживайте, у меня когда я скачал, ее тоже не было, я просто заберем, нажимаем создать папку и называем правильно. Вот вам у меня довольно четко должна быть картинка, так что я думаю, вы все увидите, как ее назвать. Соответственно, когда вы ее создали, мы ее открываем. Видите, тут у меня g diviso, Bravo 2020. Соответственно, берем просто вот так. Закидываем ее сюда. Вот. Соответственно, закинули. Открываем, дальше наш. BMG Drive Извиняюсь, если сейчас будет обрезана как бы картинка, а потому что разрешение у мне не настолько мощный, как бы разрешение будет тоже не настолько большое. Так свободный звезд не важно, я просто хочу вам показать. Восточное побережье, пусть фермерский дом, создаем машину. Так. Так, ну мы как бы появились, но как бы, <смех> что-то непонятно -то происходит, так, о, прогрузилось. в общем, мы переходим, не знаю, какая у вас будет стать версия, у меня самая последняя, типа, стимовская, вот, а, как бы, переходим в автомобиль, и берем, ищем, вот у меня вот, Mercedes g Class, выбираем его, но я не шарю особо, но, вот, создать новый автомобиль. ждем появляется наш гелик но что-то с ним какой-то много многобоганутый я немного не так шарил в бимке так давайте менять и вот появился наш гелинтовагин вполне рабочий и все как спокойно можно его брать и ехать как бы все хорошо работает ремонт довольно качественный стать так что, надеюсь, я помог вам. Вот. И, ну, как бы, чтобы все было шикарно. Спасибо вам за просмотр. Не забывайте подписываться на канал. С вами был я, Эрмит. Всем удачи. Всем пока.